Привет всем! Привет! У меня гость в студии. Гость, представься. Я Эватя. Кто меня не видел, я Эва. -тя. Вот, кто ее не видел, это Эва Чан. Моя дочка. И сегодня я хочу задать Эвичан. Да, Эва Чан, очень серьезно. Задать Эвичан пару вопросов о Буддизме. Эва Чан будет отвечать. Эва Чан, что ты знаешь о Будде? Кто такой Будда? Ну, это статуя, которая э, самая древняя, не, не совсем древняя, но она оживает, ожива, если о ней заботится. Оживает, если не заботится, хорошо. Да, она оживает. А, угу. Да, еще. Это сказка, сказка намечена, если заботиться, о Будда. Она тебе тоже добро сделает. Ивачана, угу. а, ты знаешь, кто такой Амидасама? Нет. Не знаешь, хорошо. А кто такой Оджизоса? Одизосам, это тоже маленькие такие статуи, только озывные. И они тоже помогают, как будто. Угу, как будто помогают, хорошо. Если они заботятся, угу. конечно. А, а что нужно делать, как нужно заботиться статуей, чтобы она тебе помогла? Ну, мне, например, ей еду давать, угу. или... или шапочку, мне, например, давать, как у кого нет сапочки. Если у статуи нет шапочки, то есть давать ей шапочку. Когда снег, ей очень холодно. Угу, да. Поэтому некоторые так делают, даже угу. пластмассовые дают. Угу. А, хорошо. А ты знаешь, такое учение называется буддизм, Да. Буддизм. Слышала? Ну, почти. Угу, хорошо. Я думаю, что это угу. когда-то почти палочку делают, и если не делать, ей татачат. А, ну хорошо, то есть это ты сидишь угу. сидишь красиво, да, тихо, и если ты не сидишь тихо, то тебя палочкой татачат, в смысле угу. ударяют, да? Хорошо. А, отлично. Еще один вопрос. А а чему раз? вас учили в садике? М -м -м -м. Ты помнишь? Ну, особо тем, что я сейчас сказала. Если тихо не делать, тогда да, называют тебя нехорошими, вместо того, что палкой бить. Называют, если ты не ведешь себя тихо, да? -м -м. Хорошо. И. Говорят, что надо повторять. И это очень оттолзает меня. Что надо повторять? Сидеть тихо. Сидеть тихо. Угу. Если не сидишь тихо, тебе подталять это надо. Повторять? А, опять сидеть тихо, да? Угу. Угу. Хорошо. Угу. Почему? Чем больше ты этого не делаешь, тем хуже. Угу. И тем много тебе заставляют тихо делать. Тихо сидеть, да. Вот. Вот. Хорошо. Это представление Эва Чан о буддизме. Эва Чан, а что такое быть хорошим человеком? Как ты считаешь? Ну, например, кормить птичек, угу. где надо. Угу. Да. Заботиться о питомцах. Угу. Оберегать воду. Воду беречь, да, хорошо. И всякое всякое. Mm -hmm. Отлично. Yeah. Спасибо, Эвачан. Это было очень хорошее интервью. Эвачан прекрасно справилась. Вот. <coughs> Хорошо, Эвачан. Вот. Эва Чан может идти. Эван может идти. Uh -huh.